Начнем мы с планеты Меркурий, которая отвечает за коммуникацию, поездки и документы. В течение всего этого месяца Меркурий будет находиться в знаке «Рак» в вашем девятом секторе, который отвечает за мировоззрение, за бумажные какие-то дела, возможно, даже судебные, если для кого-то это актуально. В целом, сам по себе Меркурий в девятом доме способствует тому, чтобы посмотреть на ситуацию более широко. И если ранее вы сами себя в чем-то ограничивали и не видели всего спектра возможных вариаций, то в июне месяце вы сможете посмотреть на ситуацию под другим углом, найти выход из каких-то ситуаций, которые ранее казались вам достаточно сложными или запутанными. Учтите, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградным. Это неблагоприятный период для оформления документов, для того, чтобы планировать любые поездки, а также для того, чтобы обращаться к нотариусам, юристам, адвокатам, это хороший период для того, чтобы повторять знания, которые изучены ранее были. И, кстати, сам момент разворота Меркурия вблизи 18 числа, вблизи 12 июля, это будет время, когда некоторые вопросы бумажные или связанные с переговорами и обсуждениями могут решаться будто бы сами по себе, без вашего вмешательства. Это такая особенность интересная стационарных планет. Венера в течение всего месяца будет находиться в вашем восьмом секторе, который отвечает за крупные финансовые операции, а также за тему близких отношений и за преобразования, которые происходят в жизни человека. И до 25 числа Венера будет ретроградной. Это особенный период, когда вы с головой погружаетесь в какие-то ситуации эмоционального характера. Это период, когда вы можете быть вовлечены в какие-то отношения очень интенсивные, которые будут вас заставлять меняться. Это период, когда вы можете быть вовлечены в какие-то финансовые операции или будете… Иметь сильное желание что-либо приобрести. Такое тоже может быть. Кстати, на развороте Венеры, опять-таки, вблизи 25 числа, могут происходить э, сами по себе важные ситуации. Это может быть, кстати, получение подарка и какое-то очень выгодное предложение. Так что обращайте внимание. В начале месяца с 1 по 3 число Солнце будет в соединении с ретроградной Венерой в вашем восьмом доме. И на самом деле ретроградный период планеты Венера ставит перед каждым человеком определенные индивидуальные задачи. И для того чтобы определить, какая же задача стоит именно перед вами, вам стоит обратить внимание на то, какие события будут происходить в вашей жизни в период с 1 по 3 июня. В это время может прийти Осознание чего-то очень важного или какая-то ситуация в отношениях или в финансах прояснится. Так что тоже в этот период будьте повнимательнее. 5 числа будет лунное затмение в знаке стрелец в вашем секторе финансов и личного имущества, того, чем вы владеете. Также этот сектор можем отнести к тому, который отвечает за питание. По лунному затмению у вас может быть желание либо скорректировать питание, к примеру, сесть на диету или начать питаться более полезными продуктами. Также, поскольку этот сектор отвечает за финансы, вы можете пересматривать свой источник дохода или свою статью расходов. И так как лунное затмение дает такой эффект завершения какого-то процесса, то вы можете сделать для себя вывод что нужно что-то в финансовой сфере менять. Тем более это первое затмение из целой серии затмений, которые будут происходить на вашей финансовой оси в ближайшие 18 месяцев. Поэтому, несмотря на то, что затмение лунное, оно будет давать такой оттенок и новых задач. То есть вы осознаете, что пришла пора что-то завершать и начинать новое. И это будет именно касаться темы финансов. Интересно, что в день затмения Меркурий будет делать благоприятный аспект к Урану. И это может дать интересную встречу, знакомство или ситуацию, когда очень быстро решается какой-то вопрос, связанный с другим человеком. И повтор этого аспекта будет еще 30 июня. Так что события, которые будут происходить в эти дни, могут быть похожими или даже будут взаимосвязаны. С 6 по 11 число будут идти напряженные аспекты между вашим пятым сектором, который отвечает за чувства, эмоции, детей, хобби, творчество. И также будут напряженные аспекты к восьмому дому, который отвечает за близкие отношения и финансовые дела. Такой аспект может дать либо разногласия в личной жизни, когда сложно прийти к какому-то обоюдному решению. Это могут быть финансовые траты на близких людей, либо же опять-таки какая-то ситуация, когда вы будете вовлечены в тему детей, в их жизни, возможно, нужно будет чем-то помочь детям, или же опять-таки будет сложно решить совместно какой-то важный вопрос. С 11 по 13 число будет очень яркий период всего месяца. Марс будет в соединении с Нептуном в вашем пятом секторе. И мужчины и женщины этот аспект могут почувствовать по-разному. Для женщин это очень яркое указание на какую-то историю, связанную с мужчиной, а также желание развивать свой творческий проект и опять-таки сильная вовлеченность в тему детей. Для мужчин такой аспект может давать желание творчески самовыразиться. Опять-таки, это тоже вовлеченность в темы детей, но в то же время этот аспект может давать желание расслабиться и ничего не делать. Все-таки пятый дом задействован. И в целом в связи с тем, что планета активности и ваш управитель Марс в течение всего месяца находится в знаке Рыбы. Вы можете ощущать легкий налет лени, когда просто сложно себя мотивировать делать много дел, хочется поскорее отдохнуть. И на самом деле лучшая мотивация это предвкушение отдыха или предвкушение того, к чему вы идете. То есть вы должны визуализировать что-то хорошее, и это будет придавать вам усилий и желание что-либо делать. С 18 по 20 число очень активный день в плане переговоров, поездок. В этот день Марс будет делать благоприятный аспект к Юпитеру и Плутону, поэтому вы можете смело решать какие-то важные вопросы, особенно те, которые накопились, с учетом того, что и Меркурий в этот период будет стационарен. 20 числа Солнце переходит в знак Рак, и уже 21 числа будет затмение в самом начале этого знака, в первом градусе знака рак в вашем девятом доме. Мы об этом доме говорили в начале этого видео. Он отвечает за мировоззрение, дает возможность посмотреть на ситуацию более широко, увидеть массу вариантов. Этот дом дает желание развиваться и расти в социальном плане, в плане карьеры. И, в принципе, он дает желание развиваться. И на самом деле последние полтора года были затмения в этом секторе вашего гороскопа, и это затмение будет только продолжением данной серии, и поэтому вы можете почувствовать в июне месяце сильный импульс чего-либо добиться, особенно если начало было уже положено. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградные движения в Вашем пятом секторе, и вблизи этой даты могут происходить какие-то очень важные события, связанные с Вашими детьми, с темой отдыха, отпуска, а также с темой Личной жизни. Вообще июнь месяц очень располагает к тому, чтобы Ваш знак был вовлечен в тему Любви, страсти, взаимоотношений. и это то, что может вас мотивировать, вдохновлять и заставлять меняться. И вот этот разворот Нептуна может дать такой очень сильный налет романтики и погружения в свои эмоции. И опять-таки это может быть предвкушение какого-то важного события в вашей жизни, которое произойдет летом. 28 числа Марс, ваш правитель, переходит в знак Овен надолго. Дело в том, что осенью Марс будет ретроградным, и в связи с этим он задерживается в знаке Овен до конца года и даже еще немного будет в начале 2021 -го года в этом знаке. И в связи с этим сильный фокус вашего внимания будет сосредоточен на работе. Забегая наперед, хочу сказать, что э, в... Августе и в сентябре месяце ретроградный Марс будет в соединении с Велит, и это может дать определенное напряжение на рабочем месте. И какие-то первые звоночки, предпосылки могут быть уже в конце июня и в июле месяца. Поэтому будьте повнимательнее и следите за тем, какие изменения происходят на вашем рабочем месте. Также следите за своим здоровьем и самочувствием. И, наконец, 30 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном в вашем третьем секторе, который отвечает за поездки, документы и э, за тему обучения, за тему общения. Э, на самом деле, это две медленные планеты, они трижды соединяются в 2020 году. Первое соединение было в начале апреля, второе соединение будет в конце июня, и третье соединение будет 12 ноября. И по этим соединениям может развиваться какая-то важная ситуация в вашей жизни. К примеру, вы захотите продать автомобиль, купить новый. Или вы захотите завершить курс обучения и начать новую страницу вашей профессиональной деятельности. Или это будет такой затяжной процесс, когда вы будете решать какие-то важные бумажные дела. Или это будет серия поездок, связанных с работой. В любом случае, трижды соединившись эти планеты в конце года, все-таки позволят вам подвести определенный итог и завершить какой-то очень важный цикл вашей жизни. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.